Сегодня мы продолжаем решение задач из вот этого сборника, который у вас перед глазами. Яблонского со авторами. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. Вот данное издание. Мы сегодня... Рассмотрим задачу С8. Определение положения центра тяжести тела. Эта тема, центр тяжести. Она очень важна в применениях, она важна и в теории. Поэтому посвятим ей отдельно задание, как это делает и Яблонский. Итак, в чем состоит задача? Нахождение координат центра тяжести плоской фермы или или плоской фигуры, или плоского, или пространственного объема. То есть, чем различаются эти варианты? В данном случае тело составлено из одномерных фигур. Плоская фигура, это тело составлено, вот как здесь на рисунке, из двумерных фигур. То есть, в плоскости расположенных. Или по какой-либо криволинейной, но двумерной поверхности. И, наконец, объемное тело. Это тело, которое имеет все три измерения. Формулы абсолютно одинаковые для всех, но, конечно, там есть нюансы. Итак, вот фактически что нам дано? Какое-то тело, нужно определить его центр тяжести, координаты центра тяжести. Вот пример выполнения задания. В примере выполнения задания находится центр тяжести плоской фигуры, имеющей вот такую, фигу... вот такую форму. Это значит трапеция прямолинейная, из которой вырезана вот такая лунка. Ну точнее, это даже не лунка, а это просто полуокружность. Итак. Поскольку здесь дано, вот видите, 40, а радиус 20, значит это просто половина окружности, вырезанная из этой трапеции. Вот ее решение. Вот, в общем-то, и все решение. Как видите, это самая короткая из всех задач, которая встречалась нам до этого. Но вот здесь, обратите внимание, дается отдельно таблица. Вот эта таблица с примечанием площади и координаты центров тяжести некоторых плоских фигур, встречающихся при выполнении заданий. То есть, вот вы видите, здесь дана специальная какая фигура? Треугольник, плоский треугольник и треугольник координаты его центра тяжести. То есть вот при таком расположении оси, обратите внимание, то есть точка О совпадает с одной из вершин, Х направлена по одной из сторон, y перпендикулярный. В этом случае координаты точки С будут вычисляться по этой формуле. Для кругового сектора, вот соответственно формула, при этом обратите внимание, точка О, начало координат, помещено в центр окружности, Х делит пополам дугу этого кругового сектора. То же самое для кругового сегмента, то есть вот этой фигуры. Точка О опять находится в центре окружности, и ОС Х опять делит пополам эту дугу. Обратите внимание, <coughs> величина угла альфа это не угол раствора кругового сектора, а половина дуги, половина этого угла. То же самое касается и кругового сегмента, то есть угол раствора и здесь и здесь равен 2 альфа. А Формула фигурирует. Альфа величина, то есть половина этого угла. Ну что ж, вот пожалуй, мы и ознакомились с задачей. Что же нам понадобится для ее решения? Итак, у нас задачка S8. И мы ее давайте Начнем, как всегда, с попытки представить ее как построение моста между берегом Дано, который у нас в этот раз оказался ну, совсем простым. Дана-то всего-то, всего-фигура. Дано. -то всего -то и между тем, что нам нужно найти. Найти-то, в общем-то, тоже всего-то одну точку, ее координаты. Где же прячется от нас это самое решение? И что мы можем использовать из строительных материалов, которые у нас имеются на этом или на этом берегу. Ну что ж, нам понадобится, безусловно, знание центра тяжести, что это такое определение. Его формула для вычисления и свойства. То есть, определение формулы и свойства. Если предположить, что вы все это выучили, в принципе, дальнейшее решение займет у нас не более 10 минут. То есть, в один видеофрагмент мы бы вложились. Но поскольку я предполагаю, что студент, который садится, решает эту задачу, обладает не очень хорошим запасом знаний, я стараюсь почти все вот эти вспомогательные формулы Доказательства, свойства напомнить при решении. Давайте мы поэтому и сегодня поступим точно так же. И начнем мы с того, что сейчас поговорим, что же такое центр тяжести. Давайте мы сдвинем нашу доску сюда. И начнем мы с центра параллельных сил. Итак, у нас имеется... Какое-то тело, равновесие которого мы рассматриваем, кстати говоря, мы и в динамике будем это рассматривать. Вот какое-то тело в какой-то системе отчета О, где нам даны системы координат x, y, z и часы и так далее. У нас, извиняюсь, давайте мы не с этого начнем, давайте просто с системы материальных точек. То есть у нас нет вот этого тела, у нас есть отдельные точки. Это точки приложения сил. Ну, вообще-то, по идее, они, да, действительно все принадлежат одному телу или системе материальных тел. Вот у точки 1 радиус-вектор, то есть ее расположение в нашей системе отчета, описывается радиус-вектором R1. У точки 2, допустим, положение описывается радиус-вектором R2. И так далее. И в этих точках приложены силы. 1, 2, 3 и так далее. n. Точка. В этой точке приложена сила, давайте вот так ее напишем, F1. В этой точке приложена сила F2. Мы от нее потребуем единственное, чтобы она была параллельна силе F1. И так далее, и так далее. Вот в этой точке у нас приложена сила Fn. Напомню, у нее радиус-вектор Rn. То есть, радиус вектора всех точек, в которых приложены силы этой системы F1, F2, Fn, они нам даны. Итак, наша система сил обладает следующим свойством, что все эти силы, линии действия всех этих сил, соответственно, они параллельны друг другу. Это система параллельных сил. Обратите внимание, не плоская, а пространственная. Так вот, оказывается, что у этой системы, параллельных сил, существует точка приложения равнодействующей. То есть, опять-таки вернемся с точки зрения статики, если я заменю вот всю эту систему из N сил одной силой F, которая будет называться равнодействующей этой системы параллельных сил. Причем F я получаю очень просто. Я просто складываю все и векторов, то есть в данном случае N векторов от 1 до N векторов моей системы параллельных сил. То есть я просто совершаю вот такую операцию. Я складываю геометрически вот эти F1 плюс F2 плюс F3 и так далее, плюс последний вектор Fn. И получаю вот этот результирующий вектор. Так вот, оказывается, что я могу действие вот этой системы из N сил с успехом заменить действием одной силы, но мне нужно ее приложить в одной определенной точке. Эта точка называется центром системы параллельных сил. То есть вот эту силу F, если я приложу, она, естественно, будет тоже параллельна всем этим силам. Вот оказывается, что эта точка вычисляется единственным образом. И именно она называется центром параллельных сил, система параллельных сил. Ну и соответственно ее частные случаи, центр тяжести и центр масс имеют ту же природу. Вот вычисляются координаты этой точки. Фактически это требование нашей задачи. Следующим образом, чтобы вычислить координаты RC этой точки, я должен разделить... Вектор на число. Как я получаю вектор в числителе? Очень просто. Я складываю сумму всех, то есть от единицы до n, с подобных слагаемых. Смотрите. Я вектор приложения этой силы умножаю на модуль этой силы. Обратите внимание, я не вектор не на вектор умножаю, а на модуль. То есть я беру не вот эту геометрическую фигуру f1, а только число, длину этого вектора f1. То есть здесь у меня получается операция какая? Число умножить на вектор. Мы знаем, что в результате произведения числа на вектор мы получаем вектор. Вот эти векторы, а их я получу n штук. То есть я вот это число, модуль первой силы умножу на радиус вектор первой силы. Прибавлю что? Модуль второй силы это число умножить на радиус вектор второй силы. То есть я получаю один вектор, прибавляю второй вектор, прибавляю и так далее, и так далее. И все это делают вплоть до последнего вектора. То есть модуль последнего вектора я умножаю на радиус вектора последнего, последнего вектора, точки приложения последнего вектора. Ну а здесь внизу у меня стоит просто... Модуль вот этого равнодействующей. То есть сумма модулей всех сил системы. То есть я здесь складываю просто вот эти числа. Я беру длину вот этого вектора. Прибавляю длину следующего вектора. Естественно, это все происходит в определенном масштабе. И прибавляю длину последнего вектора. Итак, вот этот вектор я делю на это число. И получаю нужный мне вектор rc. Вот в эту точку, если я прикладываю этот вектор, я получаю нужный мне элемент. Дальше в следующем видеофрагменте.